Добрый день, всем, кто смотрит. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Так, сегодня поговорим о тех, кто не подлежит мобилиз... призыву на военную службу во время мобилизации. Вот. Есть еще понятие это как, как отсрочка. Вот. Есть освобождение вообще от военной службы, тех, кто уже там. Призван. Есть срочная военная служба. Сегодня поговорим только о том, кто освобождается от призыва на военную службу во время мобилизации. Указом президента объявлена всеобщая мобилизация, утверждено это законом, вступила уже в силу действует Важный момент. Многие, ну не то что многие государства, да, то есть э, государственные органы, государственная э, даже прикладная служба, вот, и э, территориальные центры комплектации, комплектования и социальной поддержки, военкоматы. Почему-то связывают обя воинскую обязанность и право в любое время покинуть территорию Украины всем, кто на законных основаниях находится на территории Украины, почему-то взаимосвязывают эти два обязанность и это право. Но э -э, это статья 33 Конституции Украины, э -э, право каждого, кто на законных основаниях находится на территории Украины, покинуть территорию Украины в любой момент, кроме случаев, кроме ограничений, установленных законом. Так вот, никаким законом на данный момент это ограничение или запрет не установлено. Это я так вступление, потому что многие связывают и задают вопрос: смогу ли я выехать, не могу ли я выехать? Это видео не о правах, о правах выехать, свободно передвигаться и так далее. Об этом я записывал видео. И сейчас только о том, кто имеет, ну, не подлежит мобилизации, повторюсь, не призыву на срочную службу, а именно вот мобилизацию на военную, призыва на военную службу во время мобилизации. Вот. Это не связано с тем, что там можно ли выехать, нельзя выехать. То есть это разные вещи. И они не взаимосвязаны. Почему? Потому что, например, есть закон, название его о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины. Ссылку я на него добавлю. Вот. И там есть статья вторая, например, которая, которой есть перечень документов, которые дают право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину. Но вы там не найдете ни военного билета, ни каких-то там удостоверений об инвалидности, и там, ну вообще никаких семейных документов. То есть ничего вот этого, что дает право на отсрочку или на то, что определяет основание для того, чтобы человек не подлежал призыву, этого нет. Также есть статья 6 в этом законе которой определяет основания для временного ограничения права граждан Украины на выезд с Украины. Я не буду все тут перечислять, тут пунктов э -э, достаточно, но опять же там нет э, такого пункта, который указывает то, что во время всеобщей мобилизации права мужчин или там женщин, в возрасте от 18 до 60 лет, лет право на выезд из Украины ограничивается. Такого закона нет, не существует на данный момент. Поэтому есть только распоряжение Кабинета министров, которым утвержден план проведения этих мероприятий, внедрения План, план мероприятий об обеспечении э, режима э, военного положения. И там, в пункте 14, если не ошибаюсь, в этом плане, он утвержден там распоряжением номер 181, если не ошибаюсь, 24 числа э, февраля. И там написано, что ограничивается право передвижения, то есть без э, выезд с Украины и право э, э, смены места... Пребывание и место жительства – это разные права. Три. да, В 33 статье там три права. Зменивать место пребывания, менять место нахождения, менять место жительства и выезд. То есть три эти права. На эти три права есть конкретно отдельные законы, конкретные отдельные порядки. Так вот, чтобы закрыть эту тему, чтобы вы к этому видео не писали вопросы. А могу ли я выехать? если вас не выпускают то есть э, закон о э, пограничном контроле и там есть часть 1 статьи 14 там написано четко что если вас не выпускают это оформляется письменным решением о запрете выезда все вы требуете это решение чтобы пускай вам Сотрудник пограничной службы напишет, на основании какого закона, статьи конкретно он вас не выпускает. Это можно обжаловать как начальству вышестоящему, так и в суд. Все. Теперь давайте поговорим о том, что изменилось. 15 числа был принят законопроект, уже как закон. На данный момент он будет направлен на подписи, глава Верховной Рады подпишет, потом президент подпишет, потом этот закон будет официально опубликован, и тогда он наберет законной силы, начнет действовать. К этому законопроекту, закону, да, уже, который наберет силы, есть, во-первых, пояснительная записка, для чего он был принят. И сравнительная таблица. То есть это э, документы, э, которые готовятся к принятию законов. И вот, э, если мы откроем э, эту сравнительную таблицу, то мы там увидим э, в сравнении, да, как на данный момент действует закон, какие основания. Это статья 23 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Я могу все пункты сейчас э, перечитать, озвучить, э, но я думаю, что лучше будет, если каждый сам откроет и посмотрит и э, увидит в этих пунктах, э, есть ли у него основания для вот статья называется так отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. Тут вообще про право о выезде. Вообще ничего не написано, только о мобилизации. И вот э, с левой стороны там действующая редакция, с правой стороны редакция с изменениями. Вот. Был еще альтернативный законопроект, мы его не будем рассматривать, э, ну, я его не буду озвучивать. Я вот э, озвучу только то, что к действующим уже э, основаниям добавили и ну, расскажу вот то что убрали то есть то что вот я хочу конкретно донести мысль более детально я все-таки советую вам открыть и почитать вот и когда он вступит в силу то есть можно по ссылке я ссылку добавлю на этот можно будет заходить да допустим но я думаю что это будет следующая неделя не раньше то есть если сегодня у нас 17 число и уже четверг, если я не ошибаюсь, то, ну, наверное, вторник-среда, на следующей неделе, в 20-х числах, закон официально будет опубликован и вступит в силу. Поэтому тот, у кого будут эти основания, так как у нас, я же говорю, связали эти обязанность воинскую и право выезда, ну, так по распоряжению то ну, ориентируйтесь на то, что вот когда он вступит в силу, собирайте документы и пробуйте выехать. Те, кто еще вот, ну, не пробовал, те, кто хочет выехать, те, у кого острая необходимость выехать, пробуйте. Вот. Это э, вообще, <как>, запрет, как я уже объяснял, запрета нет, но так как вот государство ограничило, мо, по моему мнению, конституционное право ограничено на данный момент незаконно, то есть незаконно. А, ну, устными распоряжениями потому что даже письменное распоряжение кабинета министров оно не содержит запрета на именно на выезд я о нем рассказывал у меня есть отдельно видеоролик об ограничении права передвижения и там я рассказывал вот эту логику как почему кто и как ограничил какие права вот, я на него тоже ссылку добавлю, чтобы. Вы, ну, то есть, те, кто хочет разобраться, понять, не просто написать комментарий, да, вот, а я могу выехать и получить ответ. Я ну, коротко могу ответить. Для этого снимаю длинные такие видео, да. Для того, чтобы понятно было. Желательно посмотреть одно-два видео тематически, потому что в одном видео это будет час разговор. Итак, к сути, вот не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, читай уже наперед, забегая. Э -э Забронированы на период мобилизации на военное время за органами государственной власти и другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, организациями в порядке, установленном кабинетом министров. То есть... Сейчас есть постановление Кабинета министра, оно там называется, некоторые вопросы, связанные с бронированием на период мобилизации. И у меня тоже об этом есть видеоролик, я тоже на него добавлю ссылку. Появилась возможность забронировать водителей, ну опять же, мужчин, которые могут быть задействованы в грузоперевозках, международные, гуманитарные, для военных. Ну, в общем, там более детально я в этом видео рассказывала что такое бронь. То есть предприятие подает такую заявку и решением принимается о том, что этот человек забронирован. То есть в течение 90 дней у нас объявлена мобилизация с 24 февраля. Там она вступила в силу весеннего 6-го, было опубликовано. То есть 90 дней с момента вступления в силу этого указа президента у нас начинается мобилизация. И вот на полгода, то есть в эту мобилизацию, полгода это больше чем 90 дней, то есть в эту мобилизацию может человек просто быть забронирован и не пойти на воинскую службу, а выполнять те же задачи, которые он сейчас выполняет на предприятиях или там в государственных уранах. Все. Следующее. Не было и добавили признанные в установленном порядке лица с инвалидностью. То есть был нонсенс. Люди с инвалидностью не могли выехать, как опять же вопрос. И по сути, ну и сейчас в принципе есть отдельный порядок, по их желанию они могут проходить военную службу. То есть по желанию люди с инвалидностью могут проходить службу. Вот. Но здесь в законе написано, что признанные в установленном порядке лица с инвалидностью, это значит первая, вторая, третья, был за альтернативный законопроект там, где было только первая, вторая, убрали, оставили полностью просто, просто определение инвалидности, значит все группы, их три. Или, то есть дополнительно да, добавили к тому, что в соответствии с выводом военно- врачебной комиссии временно не пригодные воинской службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев с последующим прохождением военно-врачебной комиссии то есть нужно получать свежие заключение то есть если у вас в 14 18 каком-либо другом году то есть срок этого заключения у вас есть, допустим, на руках заключения, да? временной комиссии или временное удостоверение. Белый билет называют, да? Это временное удостоверение. На нем написано. Временное удостоверение. Просто он не на бланке военного билета, а просто бумажка и там фотография приклеена. Поэтому называют белый билет. Так вот, и там написано. Часткованный, час, э -э, при придатный, умерный час. -у, Обмежено придатный, военный час. То есть ограничено... Э -э, Годен, это не значит, что там, допустим, у него есть какие-то э, такие проблемы со здоровьем, что он э, что-то не, не так будет нести службу. Он будет точно так же нести службу, точно так же может быть призван, но в военное время. То есть во время военного положения. Поэтому для того, чтобы, э, если нет инвалидности, но человек не пригоден по каким-то другим, то есть если есть какие-то проблемы со здоровьем, это не значит, что есть инвалидность. Поэтому если есть какие-то проблемы со здоровьем, я писал, записывал видео о том, как определить, есть ли эти проблемы и, ну, в перечне, и являются ли они основанием для того, чтобы считаться непригодным, тоже добавлю к этому ролику. Видео будет в подсказках вверху тут появляться, поэтому вы просматриваете это можно на одну подсказку нажать и выпадет весь список нужных э, роликов под эту тему. Э, так вот, вот этот э, вывод он должен быть в течение полугода сделан. Допустим, если вы хотите выехать сегодня, то дата выдачи этого вывода или этого временного э, удостоверения, в котором будет печать, что не пригоден, не, не более полугода. Иначе будут заворачивать. Но опять же, я не буду говорить, повторяться, что я считаю, что это незаконно. Потому что я до сих пор ни одного закона не нашел. И об этом официально написал у себя в фейсбуке, на странице. У меня там несколько тысяч человек. Большая часть из них юристы, адвокаты и госслужащие. Никто мне статью закона не написал. Ее нет. Это ну, пробел. Поэтому следующее основание женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и больше детей возрастом до 13 лет. Раньше, то есть, ну, оно на данный момент так существует, но после того, как эти изменения вступят в силу, они ну, эти люди могли по своему желанию участвовать, принять, быть призванными. Но сейчас даже убрали, то есть, абсолютное освобождение. Даже если они уже находятся на воинской службе, они могут быть уволены. Ну, пишется рапорт, и их увольняют в запас. Вот. Ну, до того времени, когда дети достигнут 18 летнего возраста. Поэтому, опять же, на государственной границе, при пересечении, нонсенс. Это случай, который был в СМИ. Есть такой бывший генеральный прокурор Ряба Шапка. Так вот, у него есть трое детей до 18 лет. Он с, этим, с документами, да, со свидетельствами о рождении этих детей пытался пересечь границу, и его не выпустили по причине, что эти дети якобы должны были с ним быть в момент пересечения. То есть, вот я вам говорю о том, что... Ну, творится какой-то вот ну бардак то есть вот закон а как его понимают на границе разные служащие по-разному поэтому можно сталкиваться с недопониманием пытаться надо объяснить конкретно ссылаться на что-то вот на что конкретно ссылаться я об этом и рассказываю следующее женщины и мужчины которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей то есть имеется в виду двоих, до 18 лет. Ну, двоих более там. Вот, тут тоже такой нюанс: если вы находитесь в браке, к примеру, то нужны доказательства, что вы самостоятельно воспитываете ребенка. Этими доказательствами могут быть. Например, есть решение суда где определяют место жительства ребенка. То есть не просто так, что вот, допустим, я явился, и у меня вот э, есть ребенок, а жена где, а я не знаю где, но мы в браке. То есть должны быть документы, подтверждающие, что вы действительно самостоятельно воспитываете. Либо жена умерла, э, либо вы с ней в раз, э, э, расторгли брак, либо она лишена родительских прав и так далее и тому подобное. То есть еще какие-то дополнительные документы. Не со слов. Ну, почему-то не верят они, понимаете? Поэтому нужно документы нести. Что добавили еще новое? Женщины и мужчины – опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью возрастом до 18 лет. Раньше было, ну и сейчас пока действует, не буду больше повторяться, я сейчас говорю о том, что будет. То есть наперед рассказываю, чтобы мы могли подготовиться там, в течение какой-то недели, да. То есть расширили список людей, которые освобождаются или имеют отсрочку. ну В данном случае отсрочка, потому что когда ребенок достигнет возраста более 18, 18 и более лет, то это право уже будет утрачено. На отсрочку получается поэтому нужны документы будут подтверждающие решение о том что вы определены опекуном или назначены попечителем и так далее и тому подобное то есть если этих документов нет а просто с ваших слов то ну занимайтесь оформлением документов Жень... Следующее: следующие женщины и мужчины опекуны попечители приемные родители родители воспитатели которые воспитывают ребенка больного на больного тяжелой перинатальной э, урож, э, на украинском прочитаю перинатальные уражения нервной системы тяжкие врожденные э, проблемы развития э, редкостные орфанни не ну тут я не знаю что такое орфа э, онкологически он. онкологические Гоматологические заболевания, детский церебральный паралич, то есть, перечень таких вот болезней, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет, то есть, добавили уже конкретный список, и эти болезни должны подтверждаться документами, выданными врачебно-консультативной комиссией. Учреждения охраны здоровья. В порядке и форме, установленной центральными органами. Ну, то есть, есть определенный порядок, который подтверждает, порядок подтверждения этих болезней и выдача документов. Если просто вы говорите, вот, люди звонят, говорят, вот у меня там я болею, то есть, ну, берите документы эти, если они у вас есть, и тогда все будет хорошо. Если нет документов, ну, на слова точно никто не поверит. Здесь прям четко расписан перечень. И точно указано, что выданные документы должны быть порядке и форме. То есть не просто заключение врача, да, кто-то напишет просто вам врач справку, что у вас онкологическая болезнь, да, допустим, этого будет недостаточно. То есть есть определенный порядок. Вот, потому что сейчас пошли покупать эти справки, ловят с поддельными справками. Я призываю вас в четком соответствии с законодательством. И пользоваться своими правами. Не выдумывайте никаких себе историй, потому что вы кроме того, что выехать не сможете, сможете себе еще и головную боль или административное наказание поймать, или уголовное преследование будет. Что тоже, ну, мало приятно. Следующее. Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, Который, у которого есть инвалидность первой или второй группы. Раньше было до достижения 23 лет, сейчас эта норма после вступления в силу закона будет изменена. То есть ребенок первой-второй группы уже будет ну, больше, чем 23 года. Поэтому тоже ну, побеспокойтесь, чтобы были такие документы, если это необходимо. Усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительского, родительской заботы в возрасте до 18 лет. То есть это тоже должно быть решение суда, решение об усыновлении, решение о том, что вы назначены опекуном. Смотрите, еще момент какой. Родной родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка, он не может быть опекуном. Потому что спрашивают, ну, вопросы задают, я, говорит опекун, потому что вот, допустим, мама там уехала или в разводе, там, 10 лет, и я опекун. Да нет, вы родной отец. Вы, у вас, вы ребенка самостоятельно воспитываете. Доказательства того, что мамы нет, там она выехала за границу и так далее, давно должны были вы, я же говорю, это все оформлять как-то, ну не оформляли люди многие. Вот жена уехала, да, и, и все, и муж там воспитывает ее сам, э, отец, и все, и, не, и, и бывает, что и не разведен. Так надо было оформлять. Поэтому сейчас ну, повод для того, чтобы это все оформить. Там, в тех районах, где суды работают, Пробуйте оформлять, просите о том, что вам срочно надо, в связи с выездом, в связи с военными действиями и так далее. Обосновывайте необходимость этого скорейшего рассмотрения вашего дела. Суды, там, где нет военных действий, да, работают в нормальном режиме, назначают дела к рассмотрению. Там, где есть проблемы, например, от Харьков, да, там суд, суды уже полностью закрываются, они отправляют правосудие, как говорится, и передают дела в другие суды. Следующее: занятые, это новое, да, этого не было, занятые постоянным уходом за больной женой, мужем, ребенком, а также родителями своими или жены, мужа, что подтверждается опять же, соответствующим медицинским выводом медико-социальной экспертной комиссии или выводом врачебно-консультативной комиссии Учреждения охраны здоровья. То есть, это не просто, что вот, допустим, родители старенькие пишут или мне звонят и говорят, у меня мама 90 лет, я за ней ухаживаю, выпустят меня. Ну вот, понимаю это не то. Если у вас есть вывод, бумага, документ, тогда, опять же, не выпустят, а вы имеете право ну, на отсрочку, если вдруг мама или жена, или кто там находится у вас, за кем вы присматриваете, выздоровеет, то есть это отсрочка. А если уже там будет в заключении написано «постоянно», то уже точно не выздоровеет. Это не отсрочка, а просто основание для освобождения от мобилизации. А там уже, раз государство так связало это, обязанности права выезда, вы покажете этот документ, но, опять же, некоторые додумываются просить, чтобы этот человек, которому нужен уход, был в пункте пропуска. Это незаконно. Я вам еще раз говорю. Это не, То есть его на вместе с ним пересекать границу это требование которое ну неразумно нелогично но ну, тем не менее такое такие вот ну, такие случаи бывают имеют жену мужа из числа лиц с инвалидностью и или одного из своих родителей или родителей опять же мужа жены из числа лиц с инвалидностью первой 2 группы документ о том что первая вторая группа у названных лиц и все то есть право на от, от, срочку но ну, опять же инвалидность первой 2 группы если я не ошибаюсь назначается без перекомиссии это третья группа Там надо проходить какое-то определенное время повторно вот опекуны Попечители э, лиц, лица, лица с инвалидностью, признанные судом недееспособной. то есть решение суда должно быть, или ограничено недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью первой группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью второй группы, или за лицом, которое имеет, ну опять же, вывод. То есть это тут просматривается, опять же, документы. Если документов нет, снова, ну, устного это право ну, основание для отсрочки или для освобождения не подтвердите. <свят> Занятый постоянным уходом за лицами, которые его, ну, этот уход требуют. В соответствии по законодательству Украины в связи с отсутствием других лиц, которые могут осуществлять такой уход. Это и было основание. Опять же, это, опять же, выставки этих лекарских, лечебно-консультативных комиссий о том, что лицо требует ухода, вот, а, допустим, если, ну, к примеру, <задают>, задают вопросы, к примеру, вот, есть мужчина или там женщина, да, за ней мужчина ухаживает, и на границе, они задают вопросы о том, что, а может у него есть там кто-то еще, понимаете? А как подтвердить, что у него никого нет? То есть э, задают такие вопросы, <coughs> на которые э, нет, нет реально ответов. Иди туда, не знаю куда, си то, не знаю что. О. Поэтому, ну тут уже ваша коммуникация при пересечении границы, настойчивость. Потому что я, допустим, знаю случаи, когда человек... Вот даже в этой ситуации муж, жена и ребенок, то есть, ну, по сути, они втроем выехали. Просто из-за того, что начали там на пункте пропуска, поначалу там начали свои, ну, опять же, возмущаться. Права свои там, ну, говорят, вот, да, дайте нам требовать от них. Потом говорили, мы тут будем у вас ночевать. То есть добивались своего права, потому что на, на выезд. Оно ограничено незаконно. Они добились и выехали. То есть, вот вам, пожалуйста. Но они бы не выехали, нет. Ну, это те случаи, которые я реально знаю. Ну, народные депутаты, я не буду о них тут упоминать. Точно у меня среди зрителей таких нет. Работники органов военного управления, тоже это там для ну, тех, кто служит сейчас. Нацгвардия, государственная пограничная служба. То есть, про них я тоже не буду говорить. Вот. Я отправлял много запросов с целью от этой службы дайте мне четко закон, где вы, на что вы ссылаетесь, когда вы не выпускаете. Ну, я ответа не получил. Уже сроки, которые предполагают установлены законом на ответ, 5 дней, они все истекли, и пограничники не могут назвать такую статью. И опять же, в решении письменные вот рябошапки выдали написано э, очень далеко от, э, от закона основания для того чтобы запретить поэтому ну как-то так вот, извините и еще новое основание э, лица с инвалидностью и другие лица указанные в абзацах четвертом тринадцатом части 1 статьи э, этой статьи в, ну, в этот период, в период мобилизации, могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту проживания. То есть, если хотите, если у вас, допустим, есть основания для отсрочки или освобождения от мобилизации, то вы по желанию еще и можете в случаях, которые вот я только что озвучил вот что еще хочу сказать внесли изменения в правила пересечения государственной границы гражданами украины и об этом я сниму дополнительный ролик вот. снова такие. вот там нет никаких ограничений на пересечение, там только лишь порядок этого пересечения какие документы как это подтверждается что допустим кто может сопровождать, допустим, лица с инвалидностью, которые признаны судом недееспособными, могут пересекать границу сопровождения опекуна при при наличии решения о назначении его опекуна, который достиг 18-летнего возраста или в случае, когда опекуна, опекуна такому лицу не назначена в сопровождении одного из членов семьи, первой степени родства при наличии документов, что подверж... которые подтверждают родственные отношения, которые достиг 18-летнего возраста. То есть они расписали вот это все, но это лишь только для пересечения. Просто как вот они смотрят, что ага, документы должны быть. Любые действия органов государственной власти они четко регламентированы. Не могут они просить то, что прямо не перед не предусмотрено. Не могут они запрещать то. Что, что они прямо не могут запретить то есть написано так что да может быть ограничено право на выезд но оно не ограничено они должны были дополнительно принять этот закон или изнести изменения в закон о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины или в закон о правом режиме военного положения вот. Или бы хотя бы президент в своем указе, а потом утвердили э, законом, указал о том, что таким-то лицам да, запрещено выезд, но нету этого. Ни в указе о назначении военного, э, обведении э, военного положения, ни в указе о всеобщей мобилизации запрета. То есть, допустим, запрещено или временно ограничено право выезда из Украины там лицам. Такой формулировки нет нигде. Все, поэтому на этом я э, сейчас посмотрю, есть ли вопросы. Э, так, вопросы есть. Попробую на них ответить сходу, если получится. Первое. Нигде не могу найти такой момент, если женщина в декрете с одним ребенком, то почему мужчине не дают выехать, если, по сути, мужчина кормилец? Э, опять же... Законом запрет на выезд не предусмотрен, поэтому, а освобождение от мобилизации, в этом случае, я все случаи перечислил, не предусмотрен. Кормилец, ну и что, он, он же не сам его кормит, а есть еще и жена, ну вот как-то так, но ну, недостаточно, видите, законодатель наши депутаты не досмотрели может надо обращать внимание писать может какие-то петиции составлять то есть гражданскому обществу ну необходимо на это обращать внимание я вот юристов призываю адвокатов я же говорю, написал публикацию себя в фейсбуке для того чтобы ну, юристы начали комментировать обратили внимание начали читать хотя бы потому что «Да вот ограничено время военное и так далее я все понимаю ну, Время военное, нужна, э, нужны человеческие ресурсы, да, защищать родину и так далее, землю. Это да, это военная обязанность. Но запрет-то незаконный. Пожалуйста, если вы хотите, чтобы было по закону, ну так с карантином было. Был он установлен незаконно, потом уже через два года начали законопроекты писать. Так и тут. Пособия в странах, следующий вопрос, пособия в странах в среднем 100 долларов, женщины с рудничками не могут работать, как быть в таком случае. Но это не тема этого видеоролика, не тема. Я не. Я еще раз говорю, я беру законодательное поле, то, что работает в Украине, Польше, там, Венгрии, задавайте эти вопросы там, в консульствах там, своих, где то там, кто там волонтером, кто, где вы выехали, на что вам жить и как далее вам там действовать. Я не об этом. Ну, хоть кто-то по сути. Э, так, ну, хоть кто-то суто по закону рассматривает, а не как военное положение, значит, могут. Ну, с, респект, спасибо, пожалуйста. Да, я жарю, я буду пробовать всеми своими возможностями. Напишу, найду время. Сейчас вот немножко появилось времени для того, чтобы записывать такие видео. Напишу обращение. Э, вот в прикордонную службу написал: ни ответа, не привета. Напишу в комитеты Верховной Рады. Обращу на эту проблему внимание. Ну, выход, э, раз, варианты развития событий следующие. Либо они примут, и запрет появится, ну, что как бы и неплохо, и не хорошо, но будет, по крайней мере, законно. Либо они э, ну, действительно наведут порядок, и тогда всех, кто хотел выехать, выедут. И тогда мы действительно увидим, ну, сколько людей, мужчин, да, в данном случае, готовы защищать, а кто не готов, там. Пусть они какие-то, э, может, какие-то, Привилеи предусмотрят. Это ну, не моя задача. Я, как юрист, могу только мани... использовать действующее законодательство. Новое я не являюсь закон... ну, автором там, законопроектов. Законодательной инициативы у меня нет, проекты писать. Я могу поучаствовать там какие-то консультации, но и не более. Так, вот. Было бы интересно на границе покачать этот вопрос потом в суд. Но по моему опыту с ковидными судами, то просто по беспределу закрывают глаза и все. Мол, все законно. Ну, всегда есть исключения. Нельзя однозначно. Надо пробовать. Я призываю вас всех на основании части 1 статьи 14 закона о пограничном контроле требовать конкретно документ. Рябошапки бывшему генеральному прокурору выдали это решение. А всем остальным, кто мне звонил, просил закрывают двери высаживать футбол с парнем 20 лет студентов дневного э, обучения что э, смотрите э, абзац 5 части 2 э, статьи э, 23 Открывайте, смотрите что там с этим парнем такой вопрос тоже задавали уже неоднократно. Он то, также, этот парень, имеет право, естественно, на отсрочку, потому что он пока учится, вот, он имеет право на отсрочку. Вот уже прям, я же говорю, уже знаю эти абзацы. Ну, то есть, ответил я на ваш вопрос. Могу просто зацитировать, открыто. Призыву на военную службу во время мобилизации нас особенный период, не подлежат также э, на украинцы сдобывачи фаховые, тавыщие освіти и так далее, э, які навчаются заденную або дуальную форму здобуття освіти Дуальная – это дневная, заочная, смешанная. Те, кто на заочной, они не имеют такого права. Абзац 2, части 2, статьи 23 все это действует, никуда оно не делось. И этим новым законом не исключено. Вот, поэтому как-то так. Если у студента вуза есть приписном срочка от мобилизации, желательно, чтобы она была ну, свежая. Потому что студент, ну, к примеру, я был студентом э, там, в 2010 году, и тогда у меня в 2010 году стоит отсрочка, ну, уже 21-й. ну бы свежее было, чтобы у вас была справка о том, что вы учитесь. Ну, то есть доказать, что это э, до какого времени. Там же все должно быть написано. Ну, вопрос простой, на самом деле не знаю. Все должно быть в этом документе понятно тому, кто будет вас пропускать. Вот. Все, вот это, если на предатный мырный обмежен, на предатный висковый час, нужно проходить комиссию. Я это уже отвечал, да, нужно проходить. Вот, Если болезнь не прошла, ну, вам выдадут новое заключение и будете с ним ходить, переходить и так далее. Все, я тоже думаю, что непосредственно без юридической помощи будет сложно, но, опять же, это все зависит от вас. За вами за ручку никто ходить не будет. Со мной, как с юристом, я уже неоднократно пробовал, там, давали телефон, поговорите, никто разговаривать не будет, они не берут трубки и не разговаривают, или там слушают мимо ушей, поэтому все зависит от того, как вы сами пользуетесь своими правами, как вы их выполняете обязанности, как вы несете ответственность за то, что вы что-то нарушаете, это все ваше, все индивидуально, вот, поэтому на этом все, Спасибо тем, кто подписывается, спасибо тем, кто смотрит, спасибо тем, кто делится. Буду более детально, мелкие, это длинное видео, я не хотел длинное видео записывать, но буду более детально, мелко записывать дополнительные видео по 5 минут, чтобы точечно. Пишите вопросы к этому видео, Ну, старайтесь, пожалуйста, те, кто постоянно задает вопросы <клёх> по теме видео, задавать вопрос по теме не просто там видео о военной воен по военной теме а вы мне там про карантин то есть чтобы это было в тему всем спасибо до связи